Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм, с вами, как всегда, я, ваш Александр, и сегодня продолжаем прохождение Dark Soul 3. Таков мой путь. И мы начинаем. Е-бой! Так как я вставил, согласись, е? Так, хорошо, я зашел в этот дом. Сейчас я тогда куплю и скачаю ее. Ага, хорошо. Я, короче, когда-нибудь я, когда я сбегу в магаз. И заодно закину, короче, бапланы карту Тогда тоже куплю ее. Кстати, к нему можно же подключиться в DS3. Его духом, души объединяются под гнетом тьмы. Не, это вы, парни, вообще. Вы что-то летуете, не? Так, подождите. Сейчас, короче, я разбираюсь, куда мне идти. Я вижу тут шмару какую-то. Что это? А -а -а! Да кого? Какого хера эта штука такая быстрая? Вы гоните, парни, блин, а? Так. Тут никого. Так. Сейчас, сейчас, парни смотри, смотри, смотри смотри, смотри, смотри с угольных херней собрал так, хорошо да что ты за мразь такая так, зов Мануса все громче, бездна все ближе а это лицензия с DLS или без? Хочешь на первый забайтить. Так, парни. Я, я надеюсь, что я двигаюсь в правильном направлении. Короче, меня здесь ждет только что-то самое... Что это? Я отойду. Я обойду. Я... Мне это говно нахер не упал, Я вот сюда. Не знаю, как вы, парни не знаю как <связь> выпей быстрее <связь> да удай ты его ну <связь> орна орна парни так давай да ты меня гнида такая задолбал а у этого виллы вообще длинный слышь изи изи парни а здесь где-нибудь костер еще будет кастрик кастрик нужен кастер да посмотри какая у него волына блин а что гоните или что а во во во Почему? Орн, да, на, на мост зайдешь и прыгай на плац. На мост зайду и прыгай на плац. Возле врат Масгард жутких тварей злой парад. Боль в глазах, чую страх. По ногами стольких прах. Дверь, говорит, открой. Придурок, дверь открой. Дверь мне запили. Так, я открываю врата. И чё? О! халя бачу. Круглый щит с кадуцеем. А, окей. Где, где мразь, которая в меня стрельнула сейчас? Где этот стрелок находится сейчас? А если мрази сейчас не поднимутся, чтобы меня убивать? Воу! А, Ещё нет. Воу! А, это бомбы взрывные, Они бомбами закидывают меня, прикинь. Надо здесь надо спидран, спидран, включаю спидран. Душа по, да, да. Что это? А -а -а. А -а. Таков путь, таков путь. Кавинант настаи ему показывает костер, пр я просрал костер? Не, я сейчас не просру костер. А, это я в самом начале опять. Ладно, сдавай, стрелы. Бан. За тупость еще. Так, вот этому тоже. Два раза. Бан, бан. Не знаю, пацаны, изи Игра как бы такая, ну... По большей части детская, слышь? Бан, бан. Я чисто антивирусником у вас овоз-зер. Тут видишь, в чем отстой играть за этого, за пирата, за этого, за чародея? В том, что О -о -о -о, маленький мой. О -о -о -о. Отстой в том, что здесь, короче, у что... кого? Что? Как его убить? Нахер? О! Что это такое? Блин, ну почему он мне пол хп уже снял? Я только восстановился, нахер. Он продолжает у меня оставить. О, сейчас я спущусь. Где это гнида? Так, тебе тоже дам. Угу. Ага, хапнул, горя. Горя, хапнул, спрашиваю, а. а <сؤال> <сؤال> <сؤال> <сؤال> <сؤال> так, давай, давай. Давай, давай, давай давай, давай. Что у тебя за оружие такое Он еще топором меня нахерачил 440, короче, надо возвращать Надо зеленую локацию попасть Ой, зеленую локацию, в ту же локацию попасть И забрать свои души, пацаны Так Вот я на мосту меня тут никто не, не дрочит, нет? А, ну да, давай. Ага. Струпа, вот я подбираю. Огненная бомба. Да не подобрал я с струпа, где он висел вообще? Я сейчас попробую забрать, и меня вот, на меня эти все забайтятся забрал какую-то мне они не нужны сотри там сидит мра... без какой сидит короче огромный нет так который сбил пробеги с моста на пласт прыгай там костер будет перед твоей смертью вот этот мост вот оттуда сигануть да я сейчас вы же права я же вам верю парни а там точно костер будет так все смотрим здесь короче помним да Угроза. Ага, ага. Ага, нормально, нормаль динью. Компренда. Хай, хай, хай, хай, хай, хай, хай. Опака. Нормально. Ну, считаю, что на изи прошел. Так, а давай сделаем так. Пещера одинокая, рептилия, поглотить бездну, неудача. Что это такое? Откуда ты это берешь вообще? Я ни на что не намекаю, мой друг. Да? Вот с этого моста спрыгнуть может. Парни, слишком много мы... Мо... Сотри там еще... Щи... А -а -а -а. Так, с моста спрыгнуть? какого моста? Не понял. Кто... За шо? Так, мидир он все равно не знает. Мидир. Бомбы кидай, короче. Пацаны, я хочу только костер. С моста. Куда мне спрыгнуть Спрыгнуть с моста? Вот отсюда можно спрыгнуть? О! О! Переключи. А, -а, -а Хорошо. Хорошо. Вот там, что за демон сидит? Его убить можно, не? А, -а стойка. Все, эти мрази начали в меня стрелять. Пацаны. Во, костер. Хорош. Е-е-е-е, бой! Кто там говорил, что маги слабачки, а? Не понял. Кто стучит? так все нормально нормально нормально так отдыхаем отдыхаем не оставить оставить все нормально факт а во я сейчас короче к ним с туза зайду пацаны Блин. Ну идем сюда. Слышь, он бросается. Нормик, нормик нормально. Я считаю нормал десна. Так, хорош, тебя сейчас я затычу. Катки рабочего забрали Так, ты, ты бросил, да? Умри, гонида Умри, гонида Так, здесь, короче, я спрыгну вот сюда а, Внизу никого нет? Мне надо вот забрать свою лужу А, здесь есть, слышь, короче, вот там Блин, выманить бы его Он делает. Нет! Ах, ты мрач! А а -а -а! Не нормас, нормас, нормас, Тихо, тихо. Вот тут две тысячи душ мои. О, -о все вспомнил. Так, медиружка родненький. Так, откуда ты спрыгнул? Там НПС есть еще один. Откуда я спрыгнул? Там еще есть? мусор забрал король. мусорщик ну а как туда забраться Наверное, вот... а вот слышишь еще что-то есть это нпс или чё обобрать а, труп кольцо забрал слышь кольцо кольцо кольцо так и снаряга кольцо усилить атаку огнем но снижает поглощение урона не меня я огнем не бью кстати. Так, подождите, надо вспомнить. Вспомнить, как туда... Куда... Как туда забраться, откуда я спрыгнул. Вот. Это, во. Нормально. А, нет, этого я сейчас, короче, убью в полете. Ля, дерьмо, да? А ч ⁇ я... Ааа! Ааа! Пацаны, пацаны Сейчас все будет. Отдохнуть. Это нужно, парни. Так, NPC говоришь, да, там был? Душ на месте, короче, все вернул, все хорошо. Сейчас э, пойдем этих провинциалов убивать. Вот этих двух, короче, завалим. Но я им конечно. Да ладно, я забыл, блин, нахрен! Нет, нет! Ах. Сразу две фиги в меня воткнули! Посмотри, что делают, гады! Невыносимая игра! Так, откуда ты? Так, Сань, я тебе не хочу огорчить, но тебе не сюда надо! Тебе надо через тех мобов пройти! Вот ты как бы так объяснил мне? Мне теперь так понятно! Просто офигеть! Ты... Спасибо тебе огромное! Крейл, ты вообще вот ты такой молодец! Так, тяжело он переключить! Сейчас я душу свою заберу и пойду. Так, где-то здесь второй еще. Димон. Так, здесь пусто. Вот там моя душа лежит. Че ты? Не понял, где моя душа? В смысле, меня здесь убили? Почему у меня нету здесь зеленого пятна моего? Может быть. А, я Понимаю, да, бывает. Ладно, я сейчас, короче, пойду, сейчас убью крипов. Убью крипов. Вот этих мобов, да, значит, убиваю их. И следом что? Иду туда, куда вы мне говорите. А, да. Нихера ты придумал, брат. Тобой все понятно, друг. Так. Так, надо забрать что-то, да? Огненный самоцвет. Кайф. Ага. вот этот NPC или что? Ага, пепе. Добро Чемпион пожаловать. Чемпион Пия планет, я, пицца. да. Угу. Я Корникс, старый пиромант. Он тоже Бару, его можно в моего нет. в кореша так, добавить что? или что? Слычки. Попросить обучить вас пиромантии. Да. Крайнему. Повторюсь. Рад познакомиться. Хм. Рад познакомиться. Мы его освободили, правильно, правильно. Я сейчас стану... Sta... Так, я, получается, могу стать пиромантом, да? Согласись. Так, подождите, парни, мне надо короче вернуться, вот, забрать мои души. И я сразу буду стрелять. Урода. А как? Во. Во, смотри, я беру тяжелые сразу. Е-е-е, бой, пацаны, нормально чиня. Все, убили, короче. Мне теперь что нужно? Вот сюда дойти. Давай Так э, Двигаемся сюда Смотрим С какой стороны На костер сядь Прям сейчас на костер сесть? Они же сейчас снова все появятся Так, ладно, пацаны Я вам доверяю Но ядрить-колотить, если что-то пойдет не так Так Блин, я чуть не сдох. Ты на первый иди прямо. На кого? Куда мне надо? Вот на этот, вот сюда. А зачем? Зачем мне туда идти-то? Я-то здесь, понимаешь? Вот. П ладно, парни. Я не знаю, к чему вы меня приведете, на что вы меня байтите, да? Ну, давай. Давай. Я пожилой пироман, потому что это не тот путь. Так. И куда вот? Прямо мне идти? Так. Опять. Я сейчас убью этого гниду. Бан. <связывая> Понюхал, да чем пахнет, дружок, пирожок. Так, просто иди прямо. Так, я просто иду прямо. Ох ты мразь, ох ты мразь! А, две мрази, слышь. А, о, ХП, ХП, нет, ХП уже. Все, тут пусть там стоит. Так, иду прямо, да? Вот туда! На мост не поворачиваю, иду прямо. Блин, мразь, а? Так. Ага. О, еще снизу. О! -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о! Кого лутать? Ты посмотри, сколько их там этих демонов. Кого лутать? Там, где костер горит, возле дерева. Подними лут. Конечно, они меня сейчас там задрочат все эти. Ладно, я возьму. Я на мужика. Блин, так мне туда не подняться. Ой-ой-ой-ой-ой! ой, -ой, -ой, -ой, -ой. А, -а, -а, а Кого ты мне сказал пить? Отпусти! А -а, -а, -а! А, а а пей а а, -а! Какой лод? а минус минус а таков путь таков путь пацаны что поделаешь таков путь я прозрал души свои! <свист> да, ты что ты? да кого ты стреляешь? Вот он перед тобой! Вози бабки, говорит. Вози бабки. А может это ты вози бабки? Может, это ты все-таки вози... может, все-таки ты вози бабки. Мразь. Блин, дап, дап. Там кусок эстуса, он увеличить макс количество эстуса. Понимаю. Ты хочешь, чтобы я ту бабку размотал, да? Чтобы я размотал, развалил ту бабку. Я ту бабку развалил. Она меня просто в тиски взяла и поджарила. Ты вообще видел? Нет? Как ты эту бабку хочешь убить? А, этому по барабану вообще. А, ты, может, выйдешь, не? А, правильно, нахера. А, давай. Почему я в клетку бью и не пробиваю, а он лупит. Дай, дай, дай. Боже. Так, я сейчас, короче, убиваю сразу этого демона. Стреляй куда хочешь. Блин, я просрал все души, пацаны. А, ну ясно. А, ну давай, меня убила крыса, пацаны. Меня крыса убила. Пацаны, меня просто крыса убила. Сначала меня убила бабка, а потом крыса. Вот так. Вот так вот и. Да. Вот так, собственно говоря, и существую. Как мимо него прошла эта... Вот так, подобрать тело Хорошо Хорошо пошло Крысу убиваем А, крыса за мной побежала Давай, давай пёздимся раз на раз Не, я сейчас аккуратненько этих всех убью о, так он рядом! Нормально, <свист> нормально, нормально. Нормально, парни. <свист> Ах ты мразь. Да и прикинь, он же. <свист> <свист> да и к нему не подойти же. Да кого? Смотри, пробегай мимо этих крыс Останавливайся перед этим стадом с бабкой Кидай в бочки рядом с ними бомбы Бомбы, помню Хорошо, снаряга, пустая ячейка Черная огненная бомба, огненная бомба Их больше беру Так, меняем Бомба Ага Сейчас подхилюсь а тут бомбу, чтобы кинуть, надо зажать Че че? А остальных? А, они не байтятся на меня, слышишь? Кайф А, ну ясно Прицел, да, работает? О, нормально Пацаны, так это имба! Это имба. Слух, смотри. Ой, блин. Мне пизда. Не норм. Я их просто сейчас всех развалю. Сотри. Чекай, говно. Чекай мои мандаринки, а! так сейчас короче меняю <coughs> тяжелую ставлю пепельную флягу с кактусом пью и бабку сейчас разваливаю она пока встанет это бабра и пока наколдует там свое говно это ебай душно фармил нормас так Тяжелую, стрела души Обычку а ставим Хорош Куртка рабочего, есть такое Вот это мы вообще валим Ты смотри, что делаем О, блин, нахер Откуда у меня появилась пепельная фляга с эстусом Если я ее уже выпил так, обобрать труп. Уголь. Тут уголь! Это же просто уголь! Какая там... О -о -о. А, вот тут? Осколок эстуса. В натуре, пацаны. Сори, мой косяк. Кайф! Я взял-то говно. Кайф. Душа путешественника. Взял. Ебой! Я думал, вы меня за углем туда отправили. Чисто угля взять. А, Хорошо. Так, теперь... О, понятно. Так. Так, минус. Есть еще кто? О, души. Огненная бомба, взял. Осколки титанита, взял. О, тут крысы эти. Крысу нереально убить. Ах! Она еще прыгает <свист> Умри <свист> Хорош <свист> Да кого ты? Я тебя как? Я тебя убью, если не попадаю <свист> Хорош Нормально, нормально, нормально, нормально Нормально, парни Двигаемся в правильном направлении Правда, страшно, блин Стра... Очень страшно Очень страшно, чуть не упал Но Вот упал бы туда, меня бы убили стоп инфосотка О, смотри, там уже зомби идет. Все, блин. Клетка! Меня тупо борщит какая-то клетка. А изи, на изи, на изи, на изи. Сгусток его забрал. Слушай, а тут это все клетки вот эти? А -а -а, это не крысы, а гномики, крыски В канализации они большие Мне куда? Мне туда или туда? Меня здесь эти клетки убьют Пацаны Я понял Бомбами сейчас закидаю Изи Изи Сюда мне? Я сюда иду, правильно? Чини Чине, парни. Правильно. Я тут его сюда уже довели. Да, правильно. Значит, это хорошо. Так, одного привлек. Фокусируемся на нем. Ты свою культур, знаешь, где махать будешь? Оооо, Пугало расчерканил. Смотри, смотри, смотри. Что это? Блин, да ну нахер! Я думал, это душа в меня летит. А -а -а -а. Пацаны, да мне походу, короче, капзда. Стрел душ нет. Идем сюда. Тут будем драться. Ага. Летит, летит, летит сухарь сюда. Мне бежать надо? Че-че? <связычный> Ты гад, а мразь. Так. А! А-а-а! Топор! Стопором! А-а-а! Отменяй, беги, дурак Там это мразь сейчас кастовать будет свое, говно это Беги, Саня, беги, куда? Налево, направо, прямо бегу На фонарик бегу Куда, куда, куда? Далеко до костра, пацаны Очень далеко до костра Справа костер! Справа костер! Справа! Костер! Каааа! -а -а! Справа! А -а -а -а! Отдохнусь, пожалуйста! Да я отдохну! Еее, бой! Фух, кошвар! Я добежал, парни! Кайф! Но это было изи! Изи, честно говоря, это было Изи а -а -а. Фух, блин, не могу Так, я видел где-то там, короче Какого-то жука Ой, прости, если громко, извини, пожалуйста Я, ну, просто я <coughs> Ну, ничего я Просто я ничего Не хотел сказать, просто вот как-то так получилось Вот эти эмоции, блин Да Ааа Прокачиваться? Так у меня 2600, мне не хватит ни на что прокачаться А можно целиться на это говно? Ты гонишь или что, Вась? Да кого ты бьешь? У тебя палка, нахера ты бьешь? А, ну ясно Васьки, скинь меня еще нахер Хороший. Посох в две руки взять? F. А зачем? Ну, типа, для чего это? Так, вроде норм. Так, сейчас сюда забежим. Здесь нихера нет, парни. Что, я правильно двигаюсь правильно меня сейчас ворон тут убивать не начнет так тут что-то есть не понял что сейчас было что это такое пацаны не говорите что мне с этим др драться надо сейчас о душа душа мать твою нахер как? А! А! Кто это был вообще? Крепкая дубина Я думал там где то кто то что то делает, а это в нас кто то что то втыкает огромное Ладно погнали Сейчас все будет Запомни бейба одну фразу Все будет но сразу Так сейчас я этого И дотыкаем, да, ножом. Хер, да? Он тут со своей пилой, конечно, дал прикурить мне. Вот мне интересно, здесь больше не будет э, жучка, который меня... Во. Жучок. Наточенный самосвет, Я жучка забрал, парни. Или не забрал? Ну, забрал. Забрал же. Так. Все, я бегу. Там просто очень было много души, я повелся, а теперь. Не понял. И я повелся на души, парни. А... Так же орал, когда я играл первый раз. Нам, короче, не свезло. А кто это? Откуда летит вообще? Можно? А, это с неба. С небес на землю, да? Так, я забираю. Ах, мразь. Смотри, сотри, смотри, Да уйди! Нахер. Надо подождать, пока та херня их расстреляет. Да не могу я убрать. Куда мне его поставить? Нахер будет неудобно прыгать. Так, управление. Конфигурация, так. Рывок, шаг назад. Про... Так, перекат, прыжок. Куда? Ну, давай, допустим, ладно. Допустим, ладно. Смена заклинания. А, это пойдет. Смена оружия в правой руке. Вот это возьму, короче, вот так. Тут нельзя 4-5 э, использовать Жесть Ну, ясно, бля да. Ясно Смотри, смотри, смотри Кого ты? Почему он не... О, почему он ждет? Не, пацаны, я сейчас сначала это сделаю. Отдохнуть. Посидим, отдохнем. Так, это не с неба, это лучный не гигант. С ним можно говориться, и он не будет стрелять. Серьезно? Я хочу с ним договориться, ну его нахер. Просто я бы этих всех перевалил по-быстренькому. А он мне мешает. Сейчас пойдем договариваться. Значит, надо в первую очередь забрать души свои. <звы> Наколдовал сотря. А? <звы> <звы> Опа! Мальчик, отдыхай, отдыхай, боец. Так, я на раз еще не увидел, что ты разумно сам прыгнул. Хоть раз. Потому что я не знаю, как тут прыгать. О, полетело. Хорош. Пускай еще раз стреляет. Да куда ты валишь-то, а? Кого? Вот, туда стреляй. Хорош! Можно просто подождать, чтобы они там, короче, это... Подохли. По-моему, что-то летит в меня. Да! Ря-ха-ха! Да куда, блин? Да ты гонишь или что? Я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, я бегу. Да забирай, забирай. Что тут почитать? Стрелы гиганта падают рядом с белой березой. А, да? А, понятно, понимаю, хорошо. Так и пускай падают. Ага. Горящая. Что, зачем оно мне? А как мне обратно? Пацаны. да да как тупо можно было сделать, блин, да да да да баба Ой, да баба, блин Как он да да Смотри, да да можно было собрать. Да я не знал, я думал там что-то важное, и нужно пробежать Это очень быстро, типа, да Бан придурков Где, где, где Блин, теперь придется вот эту херню Да как прыгнуть, да блин! Да я же нажал! <звы> так, я понял. Давай. Давай. Ну, то есть мне уже, короче, те души, они все, да? А, -а, -а да? Вот, понял. Давай, я понял Потеря крови Ну ничего страшного go, go, go, go. Ну ничего страшного Да это бред какой-то, парни Это такая... Да мне ничего, мне толку нет, короче В храм тп мне... И со снаряги ничего толком нету А, вот, смотри Да я учусь Почти научился, между прочим А, ну ясно. До скорой встречи, до скорой встречи. Ах, ты мрасс! Да кого? Куда? Мразь Осколки он поднимал Да конечно я поднимал осколки Сейчас же, какие осколки Так Все, побежали Все, быренькой Парни, проходим, теперь нам ничего там не надо Собирать никакие, только куда бежать Ой, ой, блядь Ой, ой, ой Пускай два раза туда ушмальн. Пускай еще одни демоны же должны выйти. Все нормально. Стреляй там. Кузню, короче, пацаны. Я в кузню пошел, если что. Да, и душу тоже можно и продать. и Качнуть оружие с фляжками. Ага. Я не знаю, как вы, парни, но я, короче, иду отправиться в храм. Кладбище. Храм огня. Храм огня. В храм кузнецу и почини плягу. С эстусом так лучше. Можно осколки кости на, на костре в храме. Осколок кости на костре в храме? Выучить горячая осколок кости Да Жог. Горящий осколок сжечь Отсутствует а, Выучить заклинания Я не могу пиромантом, да, еще быть Оставить Куз... а, К бабке идем продаем Все правильно, чине? Бабки А вот и я, да Продать предметы а Душа? Нет Вот это продаем, да? 2. Хорошо. Две. Продаем. Продаем. Уголь. Продаем щене. Пацаны. Обратная связь. Два продаем. Угу. Сгусток угольный смолы. Мне он нужен или продаем? Молодая белая ветвь. Мусор. Пепел, не заб... Так, кузнеца. У кузнеца мы что? А, какая встреча. Какая встреча. А, На, бан тебе. А, это Ой, блин, назад. А, укрепить флягу с Сестусом. Да на количество использований увеличилось. Хорошо Распределить эстус Вот, три к двум, короче Начать распределение эстуса, окей Починить снаряжение, закалить оружие Укрепить оружие, закалить оружие Мы используем вот это... А, вот это продать можно, да? Чи... Здесь нельзя Укрепить посох чародея Для создания посох чародея плюс один это просто посох чуроде он дурацкий. Так. А... Душ не хватает, да, получается? Нет, нет, нет, нет, нет. Осторожно, та обращай. Рапиру укреплять? А -а -а, это что? Укрепить. Так я же не смогу ее, наверное, укрепить. Грубая рапира. А, смог. Дополнительные предметы требуются. У меня нет таких, да? Ага, ну и все получается, да? Укрепить-то ладно, закалить, может, можно еще. Огненный самоцвет. Или палку свою улучшить, пацаны. А, так тут не могу палку улучшить. Посох, типа, который... Рапиру зак а, закаляем огнем. Чине. А, ну она ничего не даст, наверное, да? Она уже заклена у тебя, позже потом лучше. Хорошо. Все, тогда... Бэк-бэк. А, Поговорить. Ну, Сейчас продадим, короче, бабки. Продать предметы. А, старые. Так, это говно. Вот это вот продадим это продать, продать. А может, да, он по бревну больше дамажить будет. А лук пока оставлю. Посох у меня больше ничего нету. Вот это продадим. Вот это продадим. Оно стоит копье. Шляпу пугала не надо мне. Вот это тоже мне не надо, блин. Перчатки. Да, по мелочи что-то надо продать. Штаны, чародея. Почему... Так, с этим пока не ясно, разберемся потом. Усиливает так огнем, но снижает поглощение урона. Так. Пацаны... А где, короче, помните этот? Кстати, невозможно, надо было на единичку качнуть Так. Повысить уровень, короче. Пацаны, что улучшаем? Хпшку снова? Или что? стойкость, ученость, удача, вера, интеллект, ХП, ну давай и все, и больше ничего не могу. Так, подтверд... подтверждаем. Уга. А вот, короче, тот пирамонт, которого я спас, мне с ним где поговорить надо или не надо вообще пока говорить? не Mm -hmm. так Вот там кто-то сидит блин ты что там сидишь э? не понял а ты из негорячей я сжал так говорить нахрен, да? Короче, что, я возвращаюсь обратно, да, парни? Возвращаемся обратно и... Отправиться куда? Вот эта точка, да? Храм огня поселения нежити. Так, так, так. Вот это, по-моему. Стой! Кого? Стой! Ты мне сейчас говоришь, стой! Так, давай еще одного НПС освободим из клетки. А для чего мы это делаем? Я понимаю, потому что мы благородные рыцари, как бы, да? А, где там? Где-где? Вот, наше благородство, как бы, ну, непонятно. Куда мне лететь, парни? Давайте, говорите. Хороший много бомб дешевле, чем у сраной бабки Отправиться куда? Д в два раза! Хорошо, так объясните мне, пожалуйста Куда нам двигаться? На стену Высокая стена Башня на стене О, ворд. Вот этот На стену, на высокую стену? Вторая башня на стене. Полетели. Понеслась, ребят. Хорошо. Темное кольцо лжи. Одно из иллюзорных колец, из всех, какие на... Носили, опустошенные в Лондоре. Позволяет опустошить. Вау. Позволяет. Хорошо, парни, куда? Куда? Куда? Ну вот куда? Ну вот куда? Куда-куда? Черти с рыцарем. Так, это было на. Это было справа у меня, нет? Так это не здесь. <свеч> <свеч> вот эта вот херня, короче, с собаками, это не здесь. Просто нахер, блин. Так. Пиздец. А их сейчас дракон сожжет, по-любому. Мобы ведь Видишь, моба надо убить. А как же? Как же? Они с толпой бегут потом, понимаешь? Блин, а где это? Я такого тут не был еще. А, не было. Все, нормально. Карабкаться. Как не туда? Да ты гонишь или что? Пацаны, да куда? Как не туда? Кукуха, вниз иди на второй этаж. Где второй этаж? Какой второй этаж? Я иду туда к собакам, куда вы меня позвали. Вот туда, в начало. Вот там собаки вот эти вот, короче, здоровые. Вот здесь. Вот это второй костер и вот здесь собаки. Чини! Чини сюда, парни. Вы что, со спецом спорите? Блин, тут сейчас сверху еще один демон, его надо убить. С, -с, -с арбалетом своим. Парни, если я сейчас реально не туда иду. Обратно, где костер был, вниз. Собака, где делась? Гонча. Хорошо. Ой, я сейчас эту хрень раздамажу палкой своей. Обратно к костру надо, серьезно, нахер я туда-сюда шел? Так, иду обратно. И снова на башню на стене. Обратно к костру надо. И снова на башню на стене. Ага, ага. На башню на стене. Хорошо. Сейчас дракон должен сюда с огнем. Блин, ты смотри, я чуть не сдох. Ага а Так, так, так, так, так Вот там, бразь? Верно, так Теперь вниз Вниз, да? Так Еще ниже, да? А, помню, там, короче, будет демон. Тяжелая атака. Бах. Ах ты, мразь. Так, не сюда. Да куда же, парни? Хватит издеваться надо мной. Вы, вы в кудеснике. Так, вот дверь. Заперто. Надо выше и выйти из здания Хорошо, пойдем Карабкаемся вверх, выходим из здания Вот здесь Выйти из здания Здесь, я помню, у меня очень плохие воспоминания с этим местом связаны. А, ну во-во-во-во. Дальше вниз, где был. Сюда? Че куда? А, подожди, вот в тот угол, я понял. Сейчас арбалет, арбалетчика уничтожим сразу. Ага. Так. Где арбалетчик был? Есть такое. Зашли. Ждем. Ага. Зайти в здание, которое напротив арбалейчика, вот в это? Там, я помню, демон жесткий был. меня убил. Нах. Во-во-во. Да ну нахер! Ааа! Да как? Да ты что, гонишь? Да мне нечем хилиться, понимаешь, братан? Нечем хилиться, вот в чем прикол. Вот в чем беда, блин, у меня нету этих хилок. Теперь сейчас пойду туда и убью его нахер. Вот. Вот. Еще погнал вот тут висит видишь руками цепляется за это за жизнь где здесь тоже должен быть О! так тоже минус магии большой стрелять я пытался сам видел Вверху карась уже, да, душит? Конечно, смотри. Смотри, смотри. Большая магия. Итак. Итак, я смотрю. Все, хорош. Е бой, е роск, хорош. Осколок титанита. Дальше идем, да? Все, идем дальше. Идем дальше, двигаемся, смотрим, наблюдаем. Так, здесь его нужно магией бачить. Так, все. Ага. брать труп Так, сюда, да, идем? Так Спускаемся вниз Смотрим здесь Ничего нет Много всяких этих уродов Ах ты мразь! Бомбами в бочке кидать? Сундук. Щит серебряным, что-то там. Огненная хрень. Так, смотри, тут, короче, сейчас надо будет бомбами в бочке кидать. Я вижу бочки, но я не вижу, чтобы возле них кто-то был. Вот беда, понимаешь? Я тут с возвращением С возвращением, мой хороший На нахер А вот так не хотел, нет? Бан в, в лицо А, смотри Понимаю. Сейчас будет бить. А, прикинь, не может войти. А я-то могу. А, во-во-во, слышишь? Еще одни. Я. А еще... А он снова идет ко мне. Давай. Давай. Давай, мразь. А, успокоился. Собаку точно валю. Так. Давай, давай, придурок, иди сюда. Ну, он вот сейчас должен завалиться одного удара. У него там хпшки совсем не осталось. Ой, пацаны, все, спрыгиваю, короче, сейчас убью его. Так. Да, есть пробитие. Осколок, короче, слышишь? Да, мне не нравится, как тут у кого-то доспехи звучат. Так, я осколок, короче, из Пумизана забрал. Блин. Я топтал ее рот. Нахрен. О, там, короче, ты мне сказал ключ от камеры. О, я забрал ключ от камеры. Теперь я могу что-то открыть, короче. Угу. Куда идти-то сюда, чи не? Ну там этот Боров, короче Так Боров этот, да? Косточку возвращения в инвентаре, которая Косточка Возвращение В инвентаре Кость Лоретты, старая подрябленная несколько раз, человеческая кость, косточка Возвращения. <звы> Храм огня. Так, я здесь. Пацаны, давайте. Я здесь, короче. Дальше чего? Куда мы двигаемся? Сейчас я тут разм... разнесу всех. Угу. Понял, хорошо. Спасибо за информацию, ребят. Кайфово. На я, Нахер, я сюда пришел. Домой. Чего? Возле этого хера, который сидит, дизморалит. Вот этот, да? Пойдем. А, не, не упал. Нормально. Не разбился, точнее, насмерть. Так, вход есть. Ты кто? А -а -а, хочу. Как это? Насмерть. Пламя пироманта. Смотри-ка, не. Купить пламя пироманта, говорить, Не уходи надолго. Так, это хорошо, это мы изучили, ладно Понятно Понятно Где этот еще раз хрен, который дезморалит? Там погуляй внизу, или грим будет? Говорит, погуляй внизу, ну, как бы... Как бы... Mm -hmm. Так, погуляй Внизу пилигримчик будет Давай, сейчас мы найдем пилигрима а Здесь пилигрим отсутствует С другой стороны Спасибо Так, вот этот, короче, пироман Значит, надо в другую сторону, да, бежать? А -а -а -ам. Может быть, вот сюда? С этой стороны зайти. Во, во-во-во! О, чемпион сей пилигрим. Как я бы никогда и не увидел моей благодарности. С верой и правдой. Вытянуть истинную силу или что это? Что, что значит вытянуть истинную силу? Что ж, начнем. Давай. Носитель темные метки. А что мне здесь надо сделать? Он мне типа очко прокачки дал бесплатное чичо. Ой, -ой, -ой, -ой. Так жизненная сила, ученость. один раскачаешь выходишь твердить да и что снова купить предмет говорить как я ну, ну, и, береги себя и все это не так работает спасибо парни о, Купить предмет, говорить Ну и все, у меня тут больше ничего я себе, не могу сделать чемпион Я про прокачал себе хп -шку. О, я... И все, и хватит, да, с пацаны? Как Купить предмет, ооо Или это то же самое, что у меня есть, парни? Стрела души, стрела души, волшебное оружие Волшебный щит Вручный, так Так, я думал, типа до хера раз о, Умирает и можно так делать Вот это мне надо, пацаны? Это у меня есть, правильно? Купить предметы Так, это не надо мне, короче. Ладно, понял. Береги себя. Ты пехнись, короче, на другую локу. Куда только? Куда? Мне только надо отправиться, выучить заклинания. Так, это все есть у меня. <свы> А куда? Куда ты то пехнуться-то? А, да? Обветшалый мост. Хорошо, все, наконь, погнали! И мы продолжаем прохождение по на нежити. Надо было попрохать, надо было продать. Все, у меня же 4 600 душ. Я их потеряю сейчас. Отправиться в храм. На третий этаж Крысу освободи Мне до, до крысы дел нет Крысиный король что ли или что Так, не, сейчас я освобожу а, Продать предметы Продать предметы а, По-моему у меня тут есть что-то, что мне не нужно, да? Да Арпалет один точно продам, он точно не нужен Здесь палка и нужна а, пироманта пламя Посох дробящий, пламя пираманта. Что ставить? Я же чародей. Мне интересно, короче, ну... А. Ай-яй-яй. Угу. Так, пацаны, пепел. пацаны. За... А, пепел. Пепел я вроде продал, у меня больше нет. Прокачаем да, себя, говорить повысить уровень. Хорошо, хорошо, а хорошо. Еще опять ХП увеличивать, только а кроме ХП больше ничего не качаем. Не Подтвердить. Прощай, пип. Так, вращаясь на башню на стене в самый низ отправиться Башня на стене Башня на стене в самой низкой Ну это вот там где я и это Ну типа продал... остановился прохождение, Да или нет Да просто проходи дальше Башня на стене и на третий этаж Крысу освободи так, не понял, у нас один ливнул. Ну, ничего страшного. Мразь. Да да хераж снимает-то, слышишь? И так далеко лупит еще этим говном своим. О, кайф О, это я понимаю Вот это я понимаю Так, все, моя история пошла Пошла, пошла Здесь все развалил, короче, ничего не нашел И ничего не нашел Так, здесь, короче Какую крысу освободить? Зачем крысок? Что там? Надо было сюда подниматься, короче, и сверху просто его застрелить. Идея, топчик. Где летит? Во! Бан. Бам! Хорош. Еще летит? Летит. Где? Точно в меня летит. Пацаны, реал. Смотри, да, я ж еще отбежал, прикинь, насколько. сколько. А куда бежать там? Там же некуда бежать даже. О -о -о -о. Так, фляга с, с закуской. О, стреляй! <освязывается> так. Беги дальше вверх. Так в доме там этот придурок. Сечешь о чем я? Да кого? А, факин слэйв. Хилимся, хилимся, хилимся. Во, он убил этого придурка. Хорош. Все, можно заходить. Раз. Он не убил этого урода дальше вверх и вот здесь я их короче прикинь я их сейчас убью А, да кого а все -а -а! из этой праздники, стрела души нахер да кого Ага. Ого, блин. Так, пацаны, подожди, а как мне ту херть поднять? Типа, перелезть. Как мне перепрыгнуть? Если я на В нажал прыжок... А, во, во, понял, прикинь. Эта коса, она тебе не нужна? Ты эту игру наизусть помнишь или что? Все, я научился прыгать. Большая коса, она мне не нужна. Ну, кайф, чё? Продам, продам бабки. За бабло. Воп, все, прошел. Так, нормас, хорош. Научился прыгать, все, то, слава богу. Понял А что это такое? Тут какого хера тут происходит? Что это такое? И почему этого так много? Ну да, миллион раз пройти одну и ту же игру запомнишь тут. то Ага ну, пока ты ничем не занят, друг, я предлагаю тебе впитать всю силу, Санина. Да кого? Нормально же. Согласись, нормально. Так, выпиваем зелью свою. Ой, ну нахер! Да вы гоните! Что это за говно? Они все за мной идут! гранатами, кидай в них. Да кого ты кидаешь, дебила, блин? Пацаны, вы что, гоните? Вы рофлите или что? Допустим, я этих всех убью. Мне что с деревом сделать, которое яйцами ко мне подбирается? Мразь! Мразь! А, я не могу уйти, прикинь? Ой, ой, ой, я застрял! Ой! Яйца, яйца, яйца! По яичкам пезнул, видал, не? А че так мало дамага? К тебе яйца подкатывают. Ну знаешь, как бы, когда это яйцо как бы а, как три тебя, и к тебе подкатывают такие яйчишки. Ну то есть такое на любителя, да, действо. Так, пацаны. О! У -у -у! Куда? А погоди, а можно что-нибудь тут это? Может лайфхак какой есть? Куда он ползет? Тут нет лайфхака с, а, с этой хернёй. Во-бо-бо! Не, лайфхака нет. Лайфхаков нет. Ой, шусь какая! Воу! Да пацаны, блин, это не смешно! Это не смешно! а Я погиб, нахрен! Бред какой-то, блин. Ну, ё-моё. Блин, и далеко же так еще, И все, и всего лишился, нахрен. Это я его запутал. Сам запутался, блин. Все, домойки, правильно. все, домой. Пацаны, докачу хочу ему вплотную подбегать. Чё ты, там, а, чё ты там лишился, а? Я лишился чувства уверенности в себя после увиденных яиц. Как бы у меня пропало обоняние. все у меня пропало. После увиденных яиц, я повторю, да? Можно попросить гиганта, чтобы он стрелял, короче, прямо этой шмаре в лицо. А вот туда можно пробежать? Ясно. Ясно. Пробежать тебе. Ты бы на, по земле бы ходить научился бы, блин, пробежать. Ты бы пешком, блин, ползать бы научился, а, дебил. Так. Вот. Зажал и пробел еще раз. Все, научился. Ой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой! О, тяжелый бах! Ага. А, так он тоже спрыгнул, запросто причем. Пробеги мимо них не надо убивать каждый раз. Я и не хочу убивать каждый раз. Я хотел сбегать, короче, может, там можно, ну, типа, вот параллельно направо завернуть, типа, потому что мне очень рано идти к боссу к этому. Давай, закидывай. Жду. Хорошо. Души получи. О, хорош. О, может, вот сюда можно? А, да, понимаю. Конечно, можно. Ну, конечно, можно, Сань. Проходи, комок пурпурного мха. Так, давай. Пацаны, кто не верит в то, что я это пройду, ставьте лайки. О, о, о, о, о, о, хорошо, пойдет. Так, какой рано это самый легкий босс. Гундир даже сложнее. Что, Гундир это я? Это тупо я, пожилой Гундир. Давай. Закидывай, где? Нормально. Пацаны, да как мне? О... О. Понятно Пробегай, говорили они Они умеют говорят, пробегай, Сань Пробегай Все будет нормально, у тебя все получится Так, я тогда не буду этого убивать, да? Тоже пробегу мимо него Ничего же страшного Ага, все нормально, все, парни, все под контролем Но с одной стороны один С другой стороны вот эти дебилы Смотри Да мне не пройти туда О, блин, еще хп осталось Ля, смотри Хорош Давай-ка еще раз, пускай он их размажит О, блин, мразь Блин, не туда я прошел О! А! Как долбить, если вокруг эти дебилы круглые ходят? Эти тупые мрази, эти овощи Вот как мне забежать туда, в этот дом, короче, не трогая этих дебилов? Не понимаю Хорош. Психанул, парни. Психанул. Так, что, идем? Давай, летит, не? Хорошо. А? Хорошо. А, давай в меня, конечно, ну... Но... Конечно, две подряд меня. Там же демонов нет. Но, спасибо. Ага. Ну. Еще одну, давай. Давай. Дебилка тупая. О, ясно. Я побежал. Лечу, лечу, лечу, лечу. Хорош! А, ну ясно. Я пока лежу, меня еще будет демон этот крюком своим дрочить. Смотри. А, ну ясно. Давай. Приятного просмотра, дорогие друзья Давай, посмотрим Вот мы прибежали в этот храм Грецких Орехов Блин, а вот сюда можно, не? Почему вы не сказали, что можно сюда забежать? А что это? а Что, не надо, да, наверное? Так, прочесть послание. Впереди гигантское проклятое дерево. А, впереди это, наверное, вот здесь, да? Да, потому что я не убью это дерево. Как мне убить его надо? Так, этих придурков-то хоть поперебить немножко? Да, конечно. Руку левую бей, да? Руку левую, ага, сейчас. О, глаз что-то аж за, за, зачесался. Так, это минус был? Нет. О, блин. А, ну ясно, пол хп. До свидания. Вроде так. Ой, парни, ой, парни. А чё, вот так не пойдет? Херня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А где еще? Где яйца? Что? Что? что? О, яйца, слышишь? Что это такое? У него одна рука, это и есть яйцо, понимаешь? По яйцам дал. Он встал нахер. Что это за херня-то такая? Просто за что? Что-то, что я побил? Блин, нахрен, меня сейчас убьют, нахрен. А, так он меня убил, блин! такая. Да как так, блин, ну? За что нахрен? Мне это такое? Пошел нахер! Пошел нахер! Пошел нахер! Один раз маленький бан. Все, минус. До свидания. Перед ним, когда стоишь, начинаешь огребать. М -м -м. Здорово, как классно. Я так обожаю эту игру. Особенно огребать. Давай стреляй, стрелок. Летит. Еще. Хорошо. Еще. Хорошо. А, да? До свидания. А, забегаю. Все, пошли нахер. Я вот... Во -во -во -во -во. Удачи. Удачи, псы. А я пойду яички бить. Буду разбивать яички. А -а -а -а -а -а -а -а. Давай, пойдем. Снова, да? Снова, да? Одно и то же. Бан Бан Да, за спидранем нормально Зачетно сейчас будет Так Еще Хорошо Вы что тут сидите? Давай, хорош Кайф Кайф Так, давай яйцами, поворачивайся, дружок. Сейчас будем тебе полтуху устраивать. Так, а я не понял, почему нет. Смотри, слышишь, он мне пол хп просто вынял. Вынул мне пол хп. Да кого, блин, вы столбали нахер? Да выйди нахер. О, хорошо. А как мне до этого яичка дотянуться на ноге? Дай забрать души. Хорош. Здесь можно как-нибудь далеко от него отбежать? Или вот только так? Далеко отбегаем сейчас? РАЗ три демон давай яички сюда поднял меня поднял поднял что делать сильно ударил а блин да ну нахер и все ну и как это пройти нахер как блин ну вот объясните мне парни Батлер, очень маленький круглый металлический щит. Спасибо, батлер. Это нереально вообще. Это какая-то дичь. Ты понимаешь, друг, что это нереально, типа? Я не знаю, это, ну... Это бред какой-то. Просто вообще... Это еще хорошо, что мы ХП прокачали. Мне бы не хватило вообще ни на что. Домой. Давай, тут, короче, петляем. Домой. Давай, давай, давай. А, в меня, да? Ну, это оправданный выбор. Ага. Все стоят, мобы, короче. А меня а, разъебло. Согласись же, кайфово. Ага. Давай. А, ну да, да-да-да. А, ну да. А, ну да, пол хп уже нет. А. А. Ну, да. ну да. Пол хп уже нет. Понимаешь, о чем я? Он даже перед тем, как я забежал, он меня харкнул. Ой, мразь. Я, я, я добью его яйцами. Его яйцам придет капсдец. Капсдец. Так, нет, короче, стрелу выбираем потяжелее. И сейчас вот этих демонов распихаем. Сейчас будет кокворкинг. Работа над яичишками. Два раза. Бан. Ничего страшного. Нормально. Так. Раз. Сейчас посмотрим. Здесь где-то, короче, был демон, который до меня добежал. Сейчас зачистим эту территорию. И все хорошо будет. Второй раз. Маленький. Бан. Минус. Так. Все. Я ману. Регенерирую. Беру в посох. Э, беру себе эту хрень. Так, давай, Серебонькай! Маршонку двигай, да? Побреем! Бесплатно, без смс, без регистрации! До свидания, яйчишки! А, нихера он мне дал, слышь? Нормально так! О! Да! Пол хп нету у Зюзика! Зюзи сломался! Нога! Минус нога! О, малый! Блин, мне бы забрать свое дерьмо. На самом деле, а туда трава. Что делать нахер? О, а что это? Косточка возвращения? Щит Бога. Ой-ой-ой! Выпи, выпи, выпи, родной! Где, где, где? Хера. Яйца, яйца, яйца. Ты что гонишь? А хера так жестко. Кто не хочет сказать. А да ну нахер! Блин, да как так-то, ну. Да яйца эти трясливые, а? К ним вот еще не подойти ни хера. Там это лужа, гообняная. А, да? Вот так, ты просто перевернулся, маленький мой. Спасибо. Кайфово. О, oh, яйца еще на спине нашел. Ну ладно, если я, сейчас, я ее сейчас не пройду, мне сейчас будет беда-беда. Ууу, как отдыхает, смотри, а. Ага! -а -а -а! Гадость! Я бегу навстречу. Хорош, хорош, хорош, хорош. Наляжки, наляжки. А-а-а. Да как? Во-во-во-во-во! Ууу! е бой! Е-е, Хорош! Оо! е бой! Душа гнищего великого древа транс. А-а-а! бой! Вот она, сила ба геймеров! Йоу! Хорош! Все изи, по-моему, а, слишком легко, чтобы быть правдой. И вот я вижу меч. Ей-бой! Хорош. Фух, ну жестко было, согласись. Молиться у жертвенного алтаря. Дать костяные оковы. А что это такое? У меня такого нет. И чё теперь? Куда мне? Обратно в храм надо, да? Небось прокачаться? Или здесь где-нибудь я сейчас найду костяные оковы? Нет? Нет? Здесь ничего, вряд ли, да, что-то вообще найду Конечно нет Я упал Фух, парни, это хорошо, это было здорово Это было кайфово, это было прям очень жестко. Но мне понравилось, кайф а, ты признайся, ты не верил, да, что я пройду с этого раза? Ты не верил. Я тоже не верил, верил. Так, выучить заклинания. Нет, это не то. Почему я постоянно выучить что-то еще? А, отправиться куда? Болото я опустошил. С болотом все у меня хорошо. Храм огня. Ей! Как все это прошло? Да я думал, хер пройдешь вообще... Да я это сделал на изи-бризи. Просто вообще не почувствовал напряжения никакого, парня. Типа, ну все прошло очень, очень, очень, повторюсь, очень гладко. Добро, Чего? Чего? ты желаешь? Я хочу повысить очень уровень, хорошо. малыха. Так, давайте повысим уровень. Только что Парень. мне нужно? До 20. До двадцаточки. Подтвердить? Да. А, ученость. Интеллект мне надо еще, да? Да. Да. Лечи не надо не Да, не да, не да, не да не Я его убил он е. Он Так, он Вера оживитель. Интеллект Ученость, ОК Это ОК, это Мана Хорошо Интеллект на единичку Вы А, на, интеллект Интеллект, интеллект А что он дает мне, интеллект Не понял просто Подтвердить, потратить, да, потратить до душ на это дерьмо, да Так, Прощай. сейчас подожди к бабке сбегаю А, вот и ты, да Продать предмет а, Я могу продать душа ворта Душа гниющего великого Нет, не буду продавать Красивый череп Так, так, так Так Косу могу продать, она мне не подходит. Правильно, правильно. Арбалет тоже могу продать, он мне не подходит. Здесь пиромант оставим, щит могу продать, он мне не подходит. Так, так, так. А в принципе, это все. Все, парни, здесь больше. А купить не могу, а, купить? Что это? Помощь лечения. Но ну, я не лекарь, ни хрена, поэтому извините. Пепел, пепел. Не забудь. А, какая Больно. Ой, извини, брат. <Стурган> а, ну, зашибись, теперь я в дарк в в а -а -а -а, Так, флягу, я помню, я могу укрепить Фляга с эскусом укреплена, количество использования увеличилось Ее 4 к 2, короче, да? Ну да, да, пока так Да, а -а -а, укрепить оружие Почему его тут вообще нет? Типа, может быть, его просто не здесь надо улучшать? А, вот, посох чародея. Требуются дополнительные предметы. Осколки титанита, 2 мне нужно. Понял? Закалить оружие. Здесь вообще этого закалить нет. Укрепить можно? Починить, распределить, укрепить флягу с Эстусом. Говорить. В общем, это накатально. Поговорим, может, просто поговорим, ничего не даст. А, ура, вот, один. Что это, правда, я не знаю. Закалить оружие. Главное, вот это говно я могу закалить А, нет Ну, нет Не буду, могу, но не буду А вот это говно укрепить Дополнительно мне два надо Может быть, где-то можно купить этот посох дурацкий Осторожно там Обращайся с моим оружием да. Недавно начал проходить Заново Как это можно хотеть Хотеть пройти заново это же Unreal Парни, так а чё? Вот я убил ту белку, да? Ну, точнее, пень этот. И чё, и куда дальше? И куда двинуться дальше? Так, получается, вот там сидит кто-то. Там не сидит. А, к пилигриму, да? Давай. Так, это, получается, в противоположную сторону. Мы шли вот сюда, и здесь внизу сразу будет пилигрим. Угу. Oh. Так, вытянув истинную силу, давай Оооооооооооу Стойкость, физическая мощь, сила, ловкость, интеллект и вера Интеллект еще, наверное, да? Или нет? А, ученость, наверное Здоровица? Ну давай, здоровица Подтвердить, да Вытяну истинную силу Ой еще здоровится? Чеману. Потом стойкость будет полезно качать. Так а что, пацаны, что сейчас я вы... вкачаю? Три... Не очень пока что, там по два не очень пока что Стойкость Интеллект Давайте Я давайте интеллект в двадцатку выведу Чтобы как бы хотя бы от двадцати у меня Основные критерии это пацана моего Подтвердить, повысить уровень А что вот это? Двуручный меч душ так Атакует большим мечом созданным из душ Укрепляет оружие для правой руки магии Угу ну это у меня есть уже, согласись. Так, это у меня есть. А, ну и ладно. Береги себя, чемпион. Давай, братик, хорошо, спасибо. Спасибо. Таков мой путь. Таков путь, парни. Ну что, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, вы были на канале Йоба Гейм, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу наших прохождений. С вами был Йоба Гейм, всем пока! 27. Why, seven?